Мой совет, он звучит так, что вы его не услышите. Единственное, что вас может из этого всего вывести, это получать от жизни радость и удовольствие. Но вы, к сожалению, меня не услышите, потому что вы уже нацелены на то, чтобы бороться за жизнь и сами себя загоняете. Поэтому, как найти работу срочно мужа, поверьте мне, так не будет. Даже если вы будете чрезвычайно и сильно хотите кого-либо просить, так не произойдет проходите первую ступень если у человека есть если у человека есть жизнь то когда он проживает в этой жизни он живет для своей души вот смотрите жизнь человека была создана богом для того чтобы он прожил и каждая минута того что с вами происходит гипотетически или эзотерически связано с тем что для вас это бог сделал если человек не радуется тому что с ним происходит то у ему делают все для того чтобы заставить его сожалеть о том что ему жизнь не нравится и заставить его делать так чтобы он признался что жизнь ему нравится таким образом в случае если человек живет и принимает ту жизнь которая создает для него бог то бог создает хорошие события если он сражается с жизнью не принимает и злится на жизнь то бог создает события которые будут хуже для него так человек нервный психованный не умеющий не умеющий создавать хорошие чувства хорошие эмоции так человек оскорбляет свою душу есть хорошая книга она называется Гита. когда-то ее читал там сказано об этом там сказано о том что есть первородная душа человека, и эта первородная душа, она и жила, и живет, и будет жить. Есть Бог, который создает для человека каждый следующий день. Когда человек не хочет принимать то, что для него создает Бог, тогда Бог не хочет создавать ничего хорошего. То есть ему неинтересно создавать красивое, потому что... Зачем красивое создавать, когда можно создавать плохое, это менее затратно. Поэтому человек, который не радуется жизни, получает жизнь плохую. Это и есть ключ, который может 100% изменить вашу судьбу. Радуйтесь мужчинам, радуйтесь себе, получайте удовольствие от малого, от еды, от запахов, хоть как-то. Это единственный выход, но вам не понять.